Вот вы видите бегущую строку. Что это такое? Это отражение в режиме реального времени процесса регистрации новых участников. Как видите, они появляются примерно через каждые 2-3 секунды. Мы видим их логин и страну нового участника процесса. Обратите внимание на то, кто тут доминирует. Совершенно верно, китайцы. И это граждане страны которые за три последних десятилетия буром прошли путь от вообще неразвитой экономики до экономики номер один в мире. Экономически активная часть общества, а это сотни миллионов людей, в отличие от нас, живут в инновациях, как в чем-то уже давно привычном. И поэтому вызывает ли удивление, что и здесь именно китайцы моментально сумели оценить все перспективы проекта? Понимая только один этот факт, оценивая действия только одного этого безусловного лидера, уже можно было бы успокоиться и не переживать за судьбу проекта. Но я предлагаю вам все же посмотреть в самый корень, тот, который уже увидели умные китайцы. И для этого вам понадобится сейчас собрать мозги в кучку, ибо здесь ответ не лежит на поверхности, и нам придется, образно говоря, залезть вообще под фундамент, чтобы понять не математическую модель этого бизнеса, а исходную бизнес-философию, на которую опирается эта мощная бизнес-машина. Зачем лезть так глубоко? А вот затем, чтобы как раз понять, как и куда будет двигаться компания, и главное, почему она будет туда двигаться, несмотря на своих конкурентов, и что ее может ждать на этом пути. А что для этого нужно сделать? Для этого нужно открыть книгу известного экономиста Чан Кима. Книга называется «Стратегия голубого океана», что мы прямо сейчас и сделаем. И я зачитаю вам из нее два абзаца дословно. Итак, представьте себе рыночную вселенную, состоящую из двух океанов – алых и голубых. Алые океаны символизируют все существующие на данный момент отрасли. Это известная нам часть рынка. А вот голубые океаны обозначают те отрасли, которые на сегодняшний день еще не существуют. Это неизвестные участки рынка. И а, второй абзац, который, конечно, находится на значительном удалении от первого. Коренное отличие победителей от неудачников заключается в следующем компании, застрявшие валом океане, следовали традиционному подходу, стремясь победить конкурентов и стараясь занять для этого удобную для защиты и нападения позицию в рамках сложившихся возрасте порядков. А вот создатели голубых океанов, как ни странно, не равнялись на своих конкурентов. Вместо этого они подчинили свои действия иной стратегической логике. Названы нами инновации ценности. Инновация ценности является краеугольным камнем стратегии Голубого океана. Мы называем ее инновацией ценности потому, что вместо того, чтобы сосредоточить все свои усилия на борьбе с конкурентами, вы делаете конкуренцию ненужной, создавая такой скачок в ценности для покупателей и для компаний, что тем самым, Открываете новое, неохваченное конкуренцией пространство рынка. Конец цитаты. Я думаю, что любому нормальному человеку, как белый день, ясно, что значит действовать в пространстве, где конкуренция отсутствует. Но давайте снова вернемся к книге и еще раз посмотрим, а что же позволяет попасть в такое пространство. Туда позволяет попасть создание новых ценностей для покупателя. Причем скачкообразно. Вот ничего не было, а вот теперь есть такое. Пожалуйста. И давайте теперь рассмотрим компанию OneCoin именно с этой точки зрения. В каком океане она плавает? В алом конкурентном или в голубом, где конкурировать не с кем? Я вам скажу, что плавает она именно в голубом. И если это так, значит... Компания должна была создать такие ценности для потребителей своего продукта, которых никто до них потребителю не предлагал. Что это за ценности? Что она сделала такого, что это действительно привело к тому, что компания оказалась вне конкуренции? А, при рассмотрении компании мы видим, что первым делом OneCoin а, для начала – да? Учел все ошибки, которые сделали его предшественники и стал по-новому позиционироваться на рынке. Это еще не новые ценности, но уже шаг, который позволяет их предложить. Впервые криптовалюта утратила свою анонимность и здесь мы видим ее создателя, как оказывается человека весьма очаровательного, известного, уважаемого и влиятельного. В финансовых кругах Европы и США. А второе, что сделали вот в таком преподготовке руководителей компании, они сделали второй важный шаг и процессом верификации закрыли сюда путь желающим устроить здесь прачечную для отмывки денег от торговли наркотиками, незаконной торговли оружием и прочими неблаговидными делами. Это очень существенно прибавило компании уважения и обеспечило ее признание во всем деловом мире. Вот поэтому, когда мы говорим респект и уважуха, это именно об этом. Не будем забывать, однако, что для крупных инвесторов в большом бизнесе доверие к компании играет ключевую роль. И сюда такая постановка вопроса таких инвесторов привлекла с самого начала и в достаточном количестве. Но в то же время, проводя для себя самой верификацию клиентов, компания сохраняет высокую степень их анонимности. Когда сегодня один банк за другим сливает о своих кладчиках всю информацию контрольным органам, здесь для них дня открытых дверей нет. Но… При этом OneCoin сделал нечто вообще невообразимое для мира криптовалют. ВанКоин решил стать компанией публичной и для публичного контроля за собственной деятельностью нанял аудиторов мирового уровня. Я уже не говорю о том, что интересы компании представляет адвокатская фирма также с мировым именем. Я здесь их специально не привожу, название этих компаний, чтобы вы сами могли порыться и найти, что это за компании. Так что мы видим, что инструментарий для работы отобран здесь наивысшего качества. И есть еще одна очень важная деталь. Она вот о чем. Любой человек, маломальски разбирающийся в бизнесе, понимает, что при любом стартапе, в любой компании, могут возникнуть проблемы и трудности. Как правило, все, что требуется для их устранения, это просто время, потому что если генеральная линия выбрана верно, то речь идет о технических моментах или о подгонке тактики действия применительно к некоторым неучтенным ранее обстоятельствам. Это нормально. Но для финансовых проектов, в которых принимает огромное количество неквалифицированных инвесторов, а мы с вами по суммам наших инвестиций относимся а, именно к такой категории, всегда существует угроза обвала компании, если такие инвесторы, сами себе создав панику, начнут срочно изымать свои деньги. Так вот, здесь на период стартапа компания ввела ограничение для возможности сразу снятия всех денег. Да, это как-то не камельфо, это как-то не очень удобно. Но зато вы можете быть уверены в том, что никакие дурные действия массы мелких вкладчиков не создадут вам проблем, а компании дадут время для их спокойного решения. И вот теперь мы подошли к самому главному, вновь созданным ценностям, которые вывели компанию с поля конкурентной борьбы и обеспечили ей абсолютное преимущество на рынке в своей нише. Компания сделала все возможное и невозможное, чтобы сделать добычу криптовалюты и ее использование доступным для любого человека. Здесь никому не надо обладать специальными знаниями и иметь мощную вычислительную технику, чтобы майнить, то есть добывать криптовалюту. Если вы можете представить себе огромные шахты серверов типа Ядекс или Google, то это будет примерно то же самое, что и сделал Ванкойн. OneCoin, в отличие от всех остальных криптовалют, не стал распределять все нагрузки а, и физические, и финансовые, и технические между своими вкладчиками, а взял все это на себя. Ни одна другая криптовалюта, в том числе и остающийся пока лидер на рынке биткоин, не в состоянии предложить такого массы народа. Вам теперь не надо приобретать мощные компьютеры, а потом и к ним еще дополнительной мощности и платить за резко возрастающий объем потребляемой электроэнергии. И не надо на компьютер устанавливать сложные программы, изучать, как это все работает и вникать в то, как надо майнить. Вам не надо сутками торчать в компе, контролируя все проистекающие там процессы. Все, что вам нужно здесь сделать, это привычным уже для вас образом открыть личный кабинет чтобы производить там привычные или интуитивно понятные действия. Проблема различия между IT-специалистом и потребителем-чайником рухнула, и услуга мгновенно стала доступной для любого человека в мире. OneCoin тут вышел в пространство, где у него просто нет конкурентов. В этом же ключе решена и задача простоты применения этих денег в нашей повседневной жизни. В этом году реализовано соглашение с MasterCard о выпуске единой с OneCoin платежной карты OnePayments, которая будет приниматься к оплате везде, где есть платежные терминалы MasterCard, то есть по всему миру. Таким образом, OneCoin одномоментно получает такую широкую область применения, которая другим криптовалютам даже и не снилась. С другой стороны, специфика, собственно, криптовалюты заключается в том, что она легко дает ее обладателям такие преимущества, которые не могут присниться ни одной другой денежной платежной системе и так далее. Почему? Потому что ваша карта будет привязана не к долларам, рублям, евро, а к неуязвимой для экономических потрясений денежной единицы. Помните, мы с вами говорили о том, что э, стоимость этой э, валюты, на ее стоимость влияет только один по-настоящему фактор, только один. Это популярность ее, это ее капитализация, это спрос на эту валюту. Все, больше ничего. Никакие центробанки, никакие правительства, э, никакие другие э, соображения. Поэтому, если по какой-нибудь из десятков причин евро полетит вниз, то каждый ваш ванкоин в евровом исчислении автоматом полетит вверх. Та же самая ситуация, естественно, будет и с долларом. И как вы думаете, когда широкие массы людей во всем мире попривыкнут к использованию такого типа валюты, будет ли на нее падать спрос? Дурацкий вопрос, правда? А если мы учтем, что здесь условный печатный станок никак не может быть запущен без контроля, но и в отличие от доллара, который плодится совершенно безответственным образом, количество ванкойнов, которые можно произвести, является величиной ограниченной, величиной конечной. Всего на где-то чуть больше можно выпустить, чуть больше 2 миллиардов вот таких монет. Как вы думаете, Будут ли люди стремиться эту ценную валюту приобретать? Хоть как основную, хоть как резервную? По-моему, при таком положении дел это еще более дурацкий вопрос, чем предыдущий. Так удачно, как и с Mastercard, эта криптовалюта вышла и на золотой рынок, о чем было объявлено в Дубае 15 мая сего года. Золото всегда было оплотом стабильности, было резервом, который в трудные времена всегда может оказать его владельцу необходимую поддержку. Не буду здесь разъяснять эти очевидные вещи. Так вот, ванкоин и здесь тоже ушел туда, где не существует конкурентов. Уже сегодня на ванкойне любой человек может приобретать любое количество золота, даже самое небольшое, даже самое небольшое, чего нельзя сделать на обычной торговой площадке или в банке. И это создает высочайшую степень ликвидности золотого актива актива ванкоин Переведу это на понятный язык. Допустим, какой-то тяжелой ситуации вам перестало хватать денег, ну, <coughs> так, совсем, чтобы наглядно было, на хлеб. И денег на его покупки, вам на его покупку хлеба, вы вот взять больше нигде не можете, только из своего золотого резерва, который вы, по счастью, для себя создали. Так вот. Чтобы сходить за этим хлебом в магазин, вам не придется продавать, как в других вариантах, всю золотую монетку целиком, на которую на самом деле можно э, скупить весь супермаркет. Вам достаточно продать только ту часть золотого ванкойна, сумма от продажи которого вам в тот момент действительно нужна. И не более того, это соответственно дает каждому человеку возможность создавать свой резерв в золоте. Пусть Небольшой, но он будет по своему карману. И пополнять этот резерв можно такими частями, на такие суммы, которые не будут напрягать ваш бюджет. Вы даже можете в случае необходимости за счет своего золотого актива сами себе выдавать ха, беспроцентный кредит. И вообще, того, что можно делать с золотом, которое делится на такие мелкие части, я напомню еще раз, э, обращу ваше внимание, что э, те м, золотые кусочки или слитки, как называются, да, которые продаются в банках или которые там можете приобрести на бирже, это совершенно другие, это другие э, огромные по сравнению э, с ванкойном куски. А на ванкоин вы можете брать э, мелкими частями сколько, сколько надо, хоть тонну, хоть одну сотую миллиграмма, как, э, как угодно. Так вот. Получается так, что и здесь OneCoin вне конкуренции, не только по отношению к другим криптовалютам, но и вообще по отношению к банкам, биржам и другим финансовым институтам. Итак, мы подняли три огромных пласта деятельности компании OneCoin, три огромных направления, при реализации которых она еще долго не будет иметь конкурентов. Долго? Или очень долго. Потому что удачно скопировать такие технологии, создать такие завязки и по платежной системе, и по золотому запасу, по золотой компании. Это задачка, прямо скажем мне, из легких. А ведь сюда надо добавить еще и что-то свое, чтобы чем-то отличаться от этого. Ван к этому шел целых 4 года и, выражаясь военным языком, нанес мощный удар сразу по всем стратегическим направлениям. Так что компания Ван не оставила нынешним конкурентам даже шанса зайти на свое поле, и бороздит она теперь просторы голубого океана в гордом одиночестве. Вот собственно вся информация и теперь вы понимаете. Почему, как и куда эта компания будет двигаться дальше, и будут ли у нее какие-нибудь реально серьезные сложности на пути, которые смогли бы как-то повлиять на падение стоимости этой валюты. Таких факторов, когда компания действует практически вне конкуренции с другими валютами и даже другими платежными системами нам уже прекрасно известными это конечно дает сумасшедшее преимущество конкурентное преимущество на долго все до свидания